Но зато Сталин, он не намеревался, он выслал. Вот то, что Гитлер хотел сделать, он сделал, он взял пример с этого намерения Гитлера и реализовал его на народах Северного Кавказа и не только. На крымских, там, татарах, на немцев, он это реализовал, воплотил в жизнь эту гитлеровскую идею. Вот на днях Путин выступал где-то, у нас Путин вообще в последнее время очень активный, очень много выступлений, всяких пресс-конференций, высказываний, встреч и так далее, где он делает очень ну, интересные и противоречивые, на мой взгляд, заявления. И вот на, на днях Кадырова, выступая где-то, высказался по поводу нацистской Германии, Польши, времен вот, того 39-го года. Давайте для начала послушаем, что говорит Путин, а потом я прокомментирую эти слова. Что меня, честно говоря, вот задело, я вам честно скажу, это как обсуждали Гитлер и официальные представители той же Польши, так называемый еврейский вопрос. Гитлер сообщил министру иностранных дел, а потом послов Польши в Германии прямо сказал, что у него есть идея. Выслать евреев в Африку, ну, в колонии. Представляете, 1938 год выслать евреев из Европы в Африку. На вымирание, на уничтожение, на что посол в Польше ему ответил. А потом это записал в своей, в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину Пеку. Когда я это услышал, сказал он, пишет, я ему ответил. фюреру он ответил, Гитлер. Если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве. Сволочь, свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя. Представляете, говорит Путин, 39-й год выслать целый народ на вымирание в Африку удивляется Путин. 39-й год, говорит, представляете. И а, затем он, значит, говорит, что этот посол там, то ли министр иностранных дел. Польши, сказал, что если вы это сделаете, то мы вам поставим памятник в Варшаве. И говорит, значит, свиньи негодяи там, оскорбляет их за это Путин. Но здесь я с ним соглашусь, конечно, что свиньи, безусловно, это очень а, отвратительные вообще люди были, преступники. Но! Вот удивление Путина, что представляете, говорит, 39-й год они хотят, значит, людей а, выслать. Вот почему-то Почему-то Путина не удивляет, что в 43-44 год и Сталин, советская власть, высылает народы Северного Кавказа, и не только Северного Кавказа, крымских татар, а немцев и других, высылает их значит, в Среднюю Азию. Точно так же на погибель. весь Все эти народы, вот как вот Гитлер, в отличие от Сталина, он только хотел, озвучивал, да, ни в коем случае не оправдываем. Отвратительный человек, преступник Гитлер. Он и так много горя принес еврейскому и другим народам. Но здесь, конкретно в приведенном примере Путиным, он только озвучивает свое намерение, которое Путина очень сильно удивляет. Да, он его возмущает. Как это так? 39-й год, он говорит. А целый народ хоть хочет, значит, выслать там на погибель в Африку. Но чья бы мычала? Ведь этому Гитлеру, которому хотели поставить в Варшаве памятник, если он, значит, это сделает, ему в Варшаве памятник не поставили. По сегодняшний день в Варшаве нет памятника Гитлеру. Да и нигде в этом мире, насколько я знаю, по крайней мере в нормальных странах этого мира, цивилизованных, нет нигде памятника Гитлеру. А он, я подчеркиваю, он, как говорит Путин, он намеревался выслать. Но зато Сталин, он не намеревался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 Его именем называют улицы, площадя. И почтение этого человека считается абсолютно нормой. Я подчеркиваю, что ни в Варшаве, ни а, где-либо в другой стране Европы, ну, не считая каких-нибудь э, восточных, слишком восточных европейских стран, а, в европейских странах даже как-то в позитивном ключе отзываться о Гитлере это считается, ну, чуть ли преступлением. В некоторых странах преступлением, в некоторых странах это просто осуждается, в принципе, тебя не поймут. Но норма это нигде не считается. Даже те какие-то э, хорошие, так скажем, достижения Гит Гитлера вот за то время правления, наверняка у человека же были какие-то, и достижения, там почту, допустим, хор хорошо устроил, там и так далее, даже эти вещи не упоминаются. Из-за того, что этот человек был преступником. И Европа сегодня, вот в том числе и Польша, которую э, Путин решил упрекнуть за то, что якобы тогда хотели Гитлеру там поставить памятник. И Польша в том числе об этом человеке не отзывается добрым словом. Не отмечаются даже его какие-то хорошие стороны или его достижения. Зато в России Сталина, который не просто намеревался а отправил людей на погибель, выслал, провел геноцид огромных народов, Сталину не просто ставят памятники и называют там в честь него улицы и площадя. На федеральных каналах российских всякие там, деятели какие-то, политические, общественные и так далее, типа Проханова, Шевченко, Максима. Они свободно на, на всю Россию рассуждают о том, каким великим э, руководителем был Сталин. Как сильно он, значит, поднял, видите ли, страну, индустриальный бум и прочие вещи. Вы подобного нигде не встретите в Европе, чтобы таким образом где-нибудь обсуждался э, индустриальный бум гитлеровской Германии, что вот, мол, он поднял, видите ли, э, это государство и, и, и прочие вещи. Поэтому, когда Путин говорит подобное, это звучит очень, очень кощунственно, так знаете, ну недостойно. Как можно удивляться и как-то порицать тех людей, которые в итоге и даже и не поставили этот памятник, где в итоге нет ни, ни коммунизма, ни нацизма, к счастью. Как можно осуждать и говорить, приводить вообще в пример? Это государство те времена, если у тебя, твое государство является не менее фашистским, чем была гитлеровская Германия, если руководители в этом твоем государстве были ничуть не меньше преступниками, чем э, Гитлер, если они вместе с Гитлером делили ту самую Польшу, вместе с Гитлером пакт молотова ривентропа был заключен и, и, и Европа, по сути, была поделена, если это все, про, то, что происходило тогда в твоей стране, даже не осуждается, об этом говорят, как ну, в часть, по крайней мере, населения, может официально, открыто, на федеральных каналах говорить об этом, как о каком-то а, великом переводе вашей истории, а, о тех руководителях, преступниках говорить, как о великих руководителях, то как может Путин делать подобные заявления? Это ведь это даже не двойные стандарты, это... Это какое-то преступное лицемерие. Когда Россия придет к тому, что, как, допустим, в Европе, оправдание или отрицание Холокоста в некоторых странах является преступлением. Вот если в России придет к тому, что отрицание или оправдание геноцида народов Северного Кавказа, Крымских, Татар, Немцев, что это будет уголовно наказуемым или как минимум там как-то иначе осуждаемым, вот тогда, когда вы признаете, что это преступление, когда вы всех людей реабилитируете, будете этим народом, государством выплачивать а, компенсации, в дни, когда вы а, из-за вашей вины, значит, постигло горе этих людей, вы будете стоять с опущенными головами вместе с руководителями этих народов, вот тогда вы сможете делать подобные заявления. А пока вы просто не имеете никакого ни морального, ни юридического, никакого права делать подобные заявления. Мы, я и вообще в целом любые нормальные люди относятся с осуждением к Гитлеру, к Сталину и к любым иным тиранам и преступникам, в том числе и к вам лично, Путин. Мы тоже относимся с крайней неприязнью и осуждением. Но в любом случае мы должны понимать, что Польша сегодня, она другая. И оперировать теми, какими-то моментами из истории, пытаясь сегодня в этом упрекнуть Польшу, если бы Польша оправдывала бы то, а вот те слова, допустим, этого министра иностранного дела или посла, в этом случае я понимаю, может быть, это было бы актуально, но кто это оправдывает? Сегодня в Европе нет той страны, которая бы оправдывала то, что происходило в гитлеровской Германии. Это, это очень дешевые такие ходы для идиотов. Да, возможно, там в России кто-то это послушал и, и прям ахнул, как круто вы, значит, ткнули носом этих европейцев, но не ткнули, вы сами себя только ткнули, вы сами себя ткнули в, свою, в свои же противоречия, вы абсолютно не нормальных, трезвомыслящих, здравомыслящих людей, вы ничем не удивили.